Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале «Про цветок». В редакцию нашего канала поступает немало вопросов, помочь выращивать помидоры в открытом грунте. Как бы многие наши авторы лукавят, Почему? Потому что в открытом грунте помидоры удаются всех без исключения. Более благоприятный климатический, э, ну, температурный режим, но частое количество осадков способствует тому, что помидоры нарастают хорошо. Единственная проблема, которая э, э, стучается с помидорами, она наступает ко времени созревания урожая. Есть это засушливые зоны, например, более южнее нашей Белоруссии. Наши помидоры страдают от вершинной гнили. Вы видели, на плодах помидоров появляется черное пятно, они подсыхают. Если помидоры более, более северно-юга Беларуси, они порождаются фитофторой. Поэтому у народа как бы, помидоры вырастают на кусте много, они хорошие. Потом они моментально за одну-две ночи становятся бурыми, и они больше непригодную пищу. Труд пропадает на смарку. Что необходимо предпринять в этом случае? Для того, чтобы ваши помидоры радовали хорошим урожаем и давали вам хороший урожай. Значит, для этого необходимо учесть биологию этого растения. Значит, учтите, что отно на помидорах появляется двух причин. Это недостаток полива на плодах и недостаток почвы кальция и бора. Устраняйте эти причины, ваши плоды будут здоровыми. А фитовторы появляется очень простая причина. Я вас специально не удалял. Видите, у меня помидоры, те красивые сидят, и листья касаются земли. А вот, если листья касаются земли, это про мой путь к заражению растений фитофторы. Поэтому мы берем ножик и все нижние листья удаляем. Но это не, то, это не все. Если мы у вас в таком случае значит, у нас есть щена, солома. И под каждый кустик мы обкладываем щеном или соломой. То есть те плоды, которые будут расти, и следующие листья, они ложились на землю. Если они будут ложиться на землю, они будут повреждаться фитофтурой. А вот такой коврик из щена или соломы вокруг куста, он защитит ваши растения. Но ну, это, конечно, годится. И способ очень простой. И годится, если вы вырастите где-то 20-30 кустов помидор. А что делать тем, кто хочет вырастить помидоры, например, 100 штук, 200 штук, 300 штук? А дальше технология очень простая. Ну, во-первых, для того, чтобы вырастить помидоры в открытом грунте, и чем севернее, тем надо больше обращать внимание. Мы используем сорта ранее, ультра ранние, ультра ранние, ранние и средних сроков созревания. Поднять сорта в открытом грунте вырастить как бы нецелесообразно, Потому что их можно вырастить в открытом грунте в том случае, если сильно обрабатывать химией. А сами понимаете, что химию кушать никому из нас не хочется. Насыщать свой организм различными химическими соединениями. Поэтому Технология очень простая, мы берем дугу, дуги сейчас продаются, Самое обычное. И вот по размеру этой дуги мы нарезаем куски черной пленки. Куски черной пленки плотные, потому что пленка, она будет служить 2 года. Это не на год делается такая технология. Вот. Знаешь, за дугу она выступает 10 сантиметров в одну сторону, 10 в другую сторону. Поэтому вот если дуга у нас 70 сантиметров, пленка должна быть 90, 90 сантиметров. 10 плюс 10. Вот. Этой дугой протыкаем пленку, это значит пленку прижимаем к земле. Далее, где пленка не дошла до земли, мы ложим какие-то камешки, брусочки. Прожимаем дальше, чтобы ветер не поднимал. А вот дальше самое интересное. В этой пленке мы делаем в шахматном крестообразные надрезы через 35-40 см делаем надрез и высаживаем рассаду помидор. Высадили рассаду помидор, ну, вот, ну, это уже по, э, объясняем полтора еще И эта технология рассчитана на два года, потому что два года это сооружение будет работать. Высадили рассаду помидор, накрываем полиэтиленовой пленкой сверху. Но опять же не трудно рассчитать ширину полиэтиленовой пленки. Накрываем полиэтиленовой пленкой сверху и прижимаем. Что получается? Черная пленка днем награется, вот помидоры мы высаживаем где-то в середине мая, в условиях Беларуси, Ну, своеобразно своему региону, вы смотрите, вы можете сделать это или раньше, или позже. Но я думаю, что в более южных районах проблемы как бы, с получаем раннего урожая помидор не возникает, там благоприятствует повода. Значит, помидоры наши под пленочкой растут, время от времени мы их поливаем, очень хорошо, если у вас сделан капельный полив, каждому растению подвели водичку, каждое растение капает. Растения растут прекрасно. И так мы держим наши растения до середины июня месяца. В середине июня верхнюю пленку мы отворачиваем, но не снимаем окончательно. А я объясню почему. Июнь и до середины июля наши помидоры растут прекрасно, как бы в открытом грунте. Их поливает дождик, время от времени помогаем мы. А вот в середине июля, вторая половина июля, что чем характеризуется? Днем жарко. Ночи холодные, и это провоцирует развитие фитофторы, то есть бурьих пятен на наших плодах. Поэтому мы опять ту пленку весной, которую мы накрывали поличвину, мы опять накрываем наши посадки в обратном порядке. Накрыли, на нож накрыли, на день сняли. Нашим помидорам комфортно, они завязывают завязи и очень быстро зреют. Уже к концу июля, начале августа у нас на пленке лежат помидоры, которые необработанные, которым не нужна обработка фитофторы, они созрели естественным образом. Пленка награется, она не дает спорам фитофторы прорастать, мы получаем экологически чистый урожай. И до середины августа мы весь урожай собираем, не применяя никакой химии. Так что я думаю, что это способ очень простой, возьмите на, на вооружение. Тем более, что эту пленку можно э, скатать и насижу вот опять раскатать по градке, и опять поставить дуги и сделать все, все по-новому. Есть помидор такая культура, которая может расти на одном месте, один, ну, один по одному, 3-4 года. Но 2 года, это как минимум, вы будете получать прекрасный урожай помидор. Ну, далее... Что еще? Кто уже растет помидоры в открытом грунте, чтобы не использовать химии? Чтобы не использовать химии, надо укреплять иммунитет наших растений. Иммунитет наших растений будет укрепляться. Если мы внесем дадим мне корневую подкормку. внести Лучше мне подкормку. Вне корневая подкормка делается монокалийфосфат. фосфат. Столовая ложка монокалий фосфата, здесь литр воды, опрыскиваем наши растения. Это раз. И вот их очень полезно будет в помидоры добавить. Йод. Вот мы добавим 10 капель, 10 капель йода вот, и 2 грамма бурной кислоты. Таким составом мы обрабатываем помидоры. Наши помидоры, они и устойчивы к болезням, и дадут экологически чистый урожай. Конечно, мы даем подкормки. Подкормки для помидор, самое важное, это фосфонокалийные. Но самое простое, не использовать химии, это взять обычную древесную золу. Полулитровая банка древесной золы на 10 литров теплой воды, нагретой на солнце, разбавляем. Поливаем наши помидоры. И ваши помидорчики порадуют вас богатым урожаем. Значит, резюмирую все вышесказанное, я повторюсь. Значит, самое главное в средней полосе, по выражении помидоров в этом грунте, не допустить касания листьями поверхности почвы. Вот. А для того, чтобы этот контакт был меньше, нижние листья мы срезаем, которые касаются почвы, и застилаем хеном или соломой. Далее подкормки золой. В подкормки медленные, Некорневые подкормки йодом, бором и комплексным удобрением помогут сохранить и получить вам хороший урожай этой культуры на своем участке. Проблем, как видите, никаких. Ну а как я объяснил уже в начале, для вершинной гнили самое главное, в некорневые подкормки кальцием, используем хлористый кальций, 50 мл на 10 литров воды, его можно купить в любой аптеке. И используем борную кислоту, 2 грамма на 10 литров воды. Вне шли и вершины гнили вас также на ваших плодах не будет. Вам хороший хороший урожай, пусть помидоры радуют вас и созревают без всякой химии в открытом грунте.